Здесь вы видите молекулы ДНК, нуклеотиды. Это отрезок, кусочек хроматина. Вот он вы, выдвинут здесь. Ученые увидели эту спиральную структуру. Вы знаете, осязайте сейчас эту мысль, которая мне однажды в голову пришла. Если я изучаю мертвые ткани, если я изучаю мертвую материю, там нету такой структуры. Почему мы созданы? На генетическом образе. Почему у нас гены? Как вы думаете, можете мне сейчас ответить? Потому что мы живые. Все, что живет, потому что он принимает сигнал. Если вы не получаете сигнала, значит, вы не можете выздороветь. Если вы это сегодня не поймете, вы будете только искать вещества, материю, вы не получите выздоровления. Ох. Ну, здесь вы видите, самое важное, что для меня было, ну, как бы взрыв, это то, что между хроматиной это как бы дву, две, два каната, вот они так переплетаются. И между ними находится здесь, вы видите, номер два, нуклеотиды. Но туда Бог возложил, Ой, как их теперь назвать, знаки, буквы. Это химические вещества аденин, гуанин, цитоцин, тиамин. Четыре знака, из которых пишется ваше письмо. То, кто вы на самом деле являетесь. Вот у вас темные волосы. Для этого нужно, чтобы ген получил сигнал, например, темные буквы А, Э, Т, С, Д. Понимаете? Четыре буквы. Те, Д, Д, Ц, Ц, ну, я примерно говорю. И вот так мы пишем темное. Получая этот сигнал, у вас получаются и делаются темные волосы. Бог создает красоту. Откуда идет сигнал? Ученые доходят до всего, но они не задают один вопрос. Почему? Кто дает сигнал? Ген определяет характер каждой клетки, любой клетки. Я диабет только беру как самое, дальше я буду его как бы вам показывать. Но подумайте об этом, что несколько десятков лет назад никто не знал вообще, что такое диабет. А сейчас к нам приходят пациенты, мы измеряем сахар, и практически каждый четвертый или третий имеет все-таки повышенный, если мы возьмем совершеннующую норму. Но это не унаследованная болезнь, как некоторые думают, что вот моя бабушка, прабабушка, дедушка, там заболевание у них было. Нет, мы унаследуем характер жизни, как мы привыкли есть, пить, спать и думать. И поэтому у нас начинается потеря жизни. Все причины любой болезни, любой, она в генах. А теперь дайте мне ответ. Значит, у нас есть. Всеобщий, ординарный, один путь для победы. Потому что все гены в структуре одинаковые. Если мы поймем, как это сделать, значит, мы можем это получить. В наших генах закодированная информация, она необходима для работы его. Любой ген реагирует на истинное значение. Что это такое? Если вы ненавидите кого, как вы думаете, ген будет работать? Если под микроскоп посмотреть, вот который мужчина я сделала вам пример, который постоянно был в напряжении. Если ген вот так, шинкинг, постоянно. Человек раздражен, человек негативный, человек все время в панике, человек все время в раздражении. Или ребенок, или кто хочет, он все время в напряжении. Вот что делают гены. Они не могут получить правильный сигнал. И они теряют значение любая болезнь это в том что ваш день потерял значение работы значение дает только любовь позитивная ничего другое ненависть деньги это ничего не помогут только любовь что это значит любовь дает значение значение создает сигнал сигнал входит в клетку он атакует ген, получается маленький ток, и ген получает заряд и начинает действовать. Пойдем с этой структурой обратно. У вас нет сигнала. Почему? Ген не работает, потому что нет сигнала. Он неактивный, он вот такой, деконденсированный. Для того, чтобы его заставить работать, нужен сигнал. Нам нужно найти в этой жизни правильное значение, почему мы живем. Пример. Очень тяжелый рак печени и метастазы по желудочной железе. Пациенту 65 лет, мужчина. Ничего не получается. Рак идет дальше. Первая неделя, вторая неделя. Ему попросили ответить на простой вопрос. Зачем ему нужно здоровье? Все говорят, да-да-да, нам нужно. Но если у вас нет мотивации жить, если вы живете в этом миру только что вы родились, а потом вы умрете. То есть это мотивация. Что это за жизнь? Прийти сюда, чтобы умереть? Зачем? Страшно. Значение должно дать то, что реально создано. Значение, которое реально нам помогает. Самое плохое, что с нами может случиться, отсутствие значения. И это разрушает нас. Ненависть, вражда, голод. Как он может лечить? Абсурд. Книга пола Брега, можно не только можно мусорный ящик. Это не истина. И это ложный сигнал. Враг Бога очень много делает таких ложных сигналов, потому что мы смотрим на мир только фактами, интеллектуально, разумом. Но нам надо понять, что подсознание делает гораздо больше, и мы должны кормить его не страхом, которым мы живем, не негативизмом, которым мы живем, а истинным значением. Поэтому истинная причина любого заболевания – рак, диабет, ожирение, сердечные заболевания – отсутствие мотивации работы определенных генов. Сидел и сидел этот больной – мой учитель, доктор Сангле, это был в Америке в этом периоде, когда я там училась. Он задал этот вопрос этому пациенту, он не мог ответить. Когда он ответил на этот вопрос, он через неделю выздоровел. Вы говорите про чудеса? Я вам сегодня объясняю. Чудеса для нас чудеса, потому что мы слепые. Мы ничего не видим. Для Бога это не чудо, а создание, это, как бы сказать, логика, истина, это нормально. Никто не... Никто не удивляется этому. Это реальность наша, и вы можете ее сегодня поймать, чтобы вы увидели ангела. Я видела своего сопровождающего ангела, как я вас вижу. Мне его показали, только я не могла с ним говорить на человеческом уровне, а говорила мыслями. Потому что я увидела любовь, поверила в нее. Люди думают, что они, например, должны, мотивация за, заработать миллион долларов. К нам пришел молодой юноша, больной. Я спросила у него, в чем его жизненная кредо, и тегай, как я вам говорила. Он сказал, он хочет стать миллионером. Понимаете? Ему было лет 18, может, уже было. Разве это мотивация? Это не жизнь, это не заряд, это не истинная мотивация для того, чтобы жить. Жизнь. Я стою иногда и смотрю, как молекула ДНК, как ген делает, например, цветы. Я стою и смотрю, и думаю, обдумываю, как туда пришел заряд какой цвет, почему этот цвет, почему тот цвет, как пишется письмо вот этой конкретного цвета. И это так красиво, иногда я торчу, могу так торчать на месте целый час, может, и дольше, и все время смотреть. Когда я была ах, в последнем классе, ну, в общем, в школе, в колледже училась, я была в детстве все время больная, у меня были все респираторные заболевания, Аутоиммунное заболевание все время кашляло, болела, заболевало. И знаете, что я делала подсознательно? Я ходила на органные концерты. Я просто сидела там и слушала. Я уходила, когда мне становилось плохо. Бах это целое. Можно Библию можно не читать, а слушать, например, Бетховена. Это тоже Библия. Это то же самое. Моцарт – это «Ода жизни». Бетховен на «Ода радости» я могу на Килиманджаро взойти, когда я слушаю это. Баха я слушала, я слушала все эти аккорды. И вы знаете, когда у меня была температура, однажды я пришла, 39,3 или где-то там, я туда пришла, в эту домскую церковь, сидела и слушала. Органиста знала, просила его играть. Я сидела, сидела и сидела. Как я ушла оттуда? Без. Без температуры. Потому что ген получил что? Заряд истинной жизни. Мы не, сигнал, мы не видим красоту. Вот вы ходите куда-нибудь тут. Видите вы? Или вы смотрите все время вниз. Или вы думаете все время, я болен, я болен, я не выздорову. Что она тут говорит? Ничего мне не поможет. И вы действительно ничего не получите. Потому что вы зауверили ваше подсознание в этом. Работа ваших генов – это ответ на созданную вами необходимость. Создавайте жизнь. Ваш джекпот — это новое начало. Это система. Человек не лечит никого. Все, все, которые получают лечение, которые выздоравливают, в любой больнице везде – это вот эта система. Это Бог, это любовь. Наши жизненные выборы стоят за нами. Наши жизненные выборы отняли у нас истинное значение. Вы знаете, что я вам сейчас скажу? Несчастный человек не может выторвать. Почему? А зачем? Чтобы еще несчастнее быть? Еще сильнее несчастнее быть? Или бить кого-то дома? Зачем? Или соревноваться с кем-то, или создавать ту жизнь, которая на самом деле не жизнь. Теряя этику и любовь, и то, зачем мы созданы, человек – очень нежное существо. Чем больше я всматриваюсь в эту клетку. Вы знаете, что в Англии, я вам этот рак, один из раков, не смогу прочесть, выступить. Но в Англии в лаборатории мы видели клетку, которая постоянно размножалась. И когда я изучала тогда, что такое новое начало, я нашла, что все эти клетки, которые размножались постоянно, они были подвластны новому началу. Они жили как новое начало. И они постоянно размножались. Я увидела там клечность. Гены могут становиться, вот здесь я написала, активированными или неактивированными. Но ложная активация – это слишком много. Ложная активация также слишком мало. Еле-еле. Оба неправильные. Одну из важных ролей теперь играет пища. Поэтому это целая биохимия пищевых продуктов это наука наук. Пища может быть полноценной, либо неполноценной. Этим определяется работоспособность генов. К нам пришла чудная. Женщина из мудрой нации, еврейская жена, которая заботится о своем муже. Она пришла одна, муж отказался прийти, но она очень заботилась о нем. У него было отсутствие гена, и была сильная аллергия, и такое заболевание, которое нуждалось в таких конкретных веществах. Один день она позвонила мужу и сказала, я купила для тебя кукурузные... Как это? Но есть еще, знаете, как они в холодильнике отдельно. Вот она целую груду. А он говорит, откуда ты знаешь, ведь я их не люблю. Откуда ты знаешь, что сегодня я только о них и думаю? Кто ей это сказал? Сигнал любви, заряд. Когда мы читали лекции, мой профессор выступал в Китае. В Китае, вы знаете, закон не разрушает говорить слово Бог. Но... Если вы нервничаете на это слово, заменим его. И все лекции были прочитаны на новом начале через значение и убой. И когда меня в одном... <связать> Однажды меня около война шла где-то, я не помню. Около этих границ, когда СНГ тут разваливалась, и меня водворили прямо в стене и сказали, покажите ваш паспорт, проверяли. Я показала паспорт, они сказали, мы будем вас проверять, потому что ваши фотографии не соответствуют действительности. И они меня там проверяли и проверяли, и проверяли и проверяли. А я что сделала? Я взяла потом из машины наши лекции, кассеты, бумаги и статьи и все им раздала. А потом еще один офицер, когда бегал со мной и сказал, у меня в Питере очень жена больная, можете ли вы помочь еще мне кассеты послать? Пища может быть полноценной. Ваш выбор не всегда может быть разумным. И не всегда мы можем знать. А иногда подсознание вам скажет, не очень нужно это. Я очень хочу это. Не будьте фактологами, не будьте боязливыми. Знаете, что-то для вас там более важно. Работоспособность определяется вашим выбором всех генов. Ученые постоянно работают над изучением структуры клетки до сих пор. Но вы знаете, тем больше они работают, тем меньше они знают. Например, при забивании Паркинсона. Это у меня тоже уже есть новая лекция, но не знаю, куда смогу с ней выступить. Не до конца. До сих пор изучали действия допаминов на головной мозг. Но недавно... Ученые нашли, что это совсем не в допамине. Допомина это тоже ответ сигнала, генетический ответ. Но сотни миллионов издельничных средств, чтобы найти и понять причину заболевания, а не то, что там нет допомина. Нам надо какой ответ? Почему его там нет? Правильно? А не то, что его нет. Это факт. Почему это этого такая заболевание, у этого человека? У этого индивидуального человека? Наука ушла теперь от элемента куда? Сигнал. И она изучает сигнал. Ученые ищут ответ на вопрос, почему наши работоспособные работающие гены становятся опасными для нас и не работающими. Как это положение изменить? Очень удивительный ответ. Самые сильные. Научное учреждение, это университет Корнельский, Нью-Йорк, Итака. Здесь создали программу Life Sciences Initiative, 500 миллионов долларов. Дали на это. Знаете, что они ищут? Сигнал. Все десятилетия, ну вот сейчас последние десятилетия, основой объем средств, научных программ, все в области здоровья направлен на генетические исследования. Больше не говорят о материи. Эта инициатива, что она предусматривает? Как изменились лекции, даже для студентов? В корне изменились проведения научных исследований, жизни и преподавания соответствующих дисциплин университетов. Главная задача – интегрировать каждую научную дисциплину, научную, в общее исследование, по генетических исследований. Нам нужен общий результат, и вы его сегодня получите. Но исследование ведется на генетическом уровне. Это крупнейшая веха в истории Карнельского университета. И вообще современная наука. Если мы сосредотачиваем наше внимание на генах, не следует упускать из виду простой, но крайне важный момент. Не все гены постоянно активно функционируют. Меня немножко. Я люблю очень логику. Но я люблю и смотреть за грань видимого. Не хочется вступить дальше, чем мы видим только перед нашими очами. И это гораздо интереснее. И когда ученые пишут, что у нас мусорные гены из этих 100 тысяч, а могут выявить только лишь 8% и человеческим геномом 1,5%, это значит, что это не мусорные гены, они просто не знают, зачем они. Настолько сложный механизм создания человека. Сколько я не читаю последней научной работы, в каждом абсолютно ученые доказывают, что Бог есть. Там только второй надо совступить. Но невозможно. Одна работа была французских ученых, самые лучшие биологи мира. Они изучали, почему у нас воздух такой, вот планета, вот планетарий, вот эти водоросли, вот океан, вот море. И они шли, и шли дальше. И они не смогли ответить на этот вопрос. Потому что они не знают Бога. Знаете, что они написали? Это, это как по-русски Нахтус. Ну, явление греческой богини. Потому что больше ничего не могли сказать я очень удивилась надо было просто сделать создание вселенная я прочитала также около десяток последняя конференция была нейробиологов самых лучших университетов и как они сообщались и притыкали эволюцию что это неестественно. если мы смотрим на гены то мы можем сказать какая эволюция Откуда он получает сигнал? Как можно сказать, что что-то само по себе действует? Как он мог так образоваться? Если ген не активирован, то остается биохимически спящим.